О, производственная компания изделия из кедра, с 2000 года занимающаяся изготовлением мебели из качественной древесины в городе Абакане находится по адресу улица Пушкина, дом 221, на втором этаже магазина Авангард. В отделе изделия из кедра можно приобрести мебель в наличии со скидкой или сделать заказ на изготовление. Мебель из кедра имеет богатый вид и оригинальный дизайн. Шкафы, столы, кровати, комоды, гарнитуры, двери, стулья и многое другое. Податливость кедрового дерева в изготовлении мебели позволяет не ограничивать свои пристрастия, выбирая структуру и дизайн мебели. Для спален компания изготавливает кровати, прикроватные тумбочки, комоды, туалетные столики, платяные шкафы. Для кухонь – кухонные гарнитуры, обеденные столы, стулья, табуреты, барные стойки. Для гостиной – горки, тумбы, для кабинета – письменные столы, книжные шкафы, для входных зон – прихожие. Также изготавливаются окна, входные и межкомнатные двери, используемые породы дерева, кедр, сосна. Еще производится мебель по индивидуальным заказам для баров, кафе, ресторанов. Если вы заинтересовались, то вас будут рады видеть в салонах города Абакан и поселка Курагина. Постоянно обновляющийся ассортимент включает разные виды и модификации изделий, отвечающих современным тенденциям мебельной моды. Предприятие оснащено современным деревообрабатывающим оборудованием западных фирм. Используется древесина высокого качества, огрунтовки, морилки, лаки, клей известных итальянских и немецких производителей. При изготовлении изделий учитывается ваш вкус и размеры помещения. Есть возможность найти оптимальное цветовое решение, используя широкую гамму оттенков, от светлых до темных тонов. Компания изделия из кедра делает акцент на высокое качество, дизайн, экологическую частоту изделий, их надежность и долговечность в использовании. Сделанные в изделиях из кедра окна, двери, арки, мебель придадут вашему интерьеру тепло, уют, приятную солнечную атмосферу. С каждым клиентом компания работает индивидуально. Представители изделий из кедра стремятся, чтобы их клиентов радовала качественная, добротная, красивая и экологически чистая мебель. Подробнее ознакомиться с продукцией можно на сайте. Сайт фирмы в описании.